Здесь изначально друзей не было, но вот семья, это мои главные друзья. Когда мы ехали сюда, у меня не было никаких ожиданий. А потом мне пришел штраф за этот торрент. Немцы не, не любые не шутки, понимают Ну это правда, с первого раза. А космополит это как метрополит. Учиться никогда не поздно. Да -да -да. Я бы здесь с удовольствием тоже пошел. Я бы получился. Ну и все граждане мира. Родина, это вся Земля. Ты приезжаешь туда на два дня, тебе кажется, здесь все такое... Необычная. Здравствуйте, меня зовут Алексей. И сегодня мы будем брать интервью у гамбургского режиссера, аниматора и творческого человека Григория Журавлева. Гриша приехал с Беларуси несколько лет назад. Очень интересная личность и хочется поподробнее узнать. Как он попал в Германию, чем уже, чем занимается и какие у него планы на будущее? Мы с тобой познакомились, на самом деле я про тебя очень мало знаю, и мне вот этот весь интерес был, переезда, как ты основался, как начал здесь развиваться, вот может быть начнем еще даже с Белоруссии, да, то есть у тебя театральное образование получается? Да. Расскажи немножко, что ты заканчивал и как потом пошли дела творческие? Я заканчивал одиннадцатый класс в Беларуси и занимался параллельно в студии, в театральной, в школьной, в нашей студии. Ну, у нас была хорошая, у нас была театральная школа, там был, были театральные дисциплины, факультативы театральные. Мы делали уже в школе, создавали какие-то спектакли. И когда у меня стал выбор, надо куда-то поступать, и я маме сказала, что я буду поступать на актера. Она очень долго сопротивлялась и говорила, «Нет, только не на актера! Что это за профессия такая?» Но как-то мне удалось ее убедить, переубедить. Тут помогла еще моя сестра, она тоже поспособствовала. Сказала, пускай занимается тем, что хочет. И я, собственно, решил поступать на актера. Но у нас в Беларуси есть один вуз, которым этим занимается. Это Белорусская государственная академия искусств. Для того, чтобы туда поступить, нужно было сдать экзамен там, языки э и историю Беларуси. Не знаю почему, но сейчас, наверное, то же самое. И я провалил историю Беларуси, и мне нельзя было поступать в академию на высшее образование. И поэтому мы нашли такой... Э могилевский театральный колледж тогда он был было учить училище и я поступил туда и там начинал мой актерский дебют был там я там учился три года а потом уже поступил в в гомеле в театр в свой э, родной и стал работать там и поступил в академию учился заочно в академии ездил на сессии сдавал экзамены и собственно работал в театре так я закончил академию, дальше работал в театре, как раньше я любил говорить, служил. Ну а потом уже э, у меня появилась семья, мы познакомились с моей женой там же в Академии искусств, мы поженились, у нас появилась прекрасная дочь Николь, и мы решили перебраться в Минск. В Минске тоже нашел театр, работал сразу в двух театрах, э, где-то еще снимался параллельно, бегал, носился... А потом мы решили просто попробовать переехать сюда, в Гамбург, угу. и вот, собственно, совсем недавно, ну как недавно, три года мы Три года здесь... перед короной как раз. Какой... В каком году переехали? Мы переехали в восемнадцатом. Вот ты себя ощущаешь в Германии в своей тарелке? Нет, не совсем. Я, я до сих пор не могу интегрироваться я понимаю что скорее всего большая часть этого из-за того что я не знаю языка uh -huh. из-за того что общаюсь среди русских контакт среди русских и наверное вот мой интеграционный процесс немножко застыл на этом этапе и поэтому я так себя не очень комфортно ощущаю но я очень хочу влиться в эту движуху, то есть вот сейчас я умышленно пошел на курсы, буду э, чаще общаться с немцами, больше и, ну, интегрироваться, и, и там будет видно, я, я, я не знаю, что из этого выйдет, но уже стыдно говорить людям, когда я говорю, что я плохо знаю язык, они говорят, а сколько ты здесь живешь, и я такой, три года, уже пора бы как бы знать. А возникла идея переехать в Германию на основе чего? родственники здесь какие то есть или работу предложили друзья просто скучно стало во это очень интересно на самом деле у моей жены у рады здесь живут родители они сюда переехали и они здесь живут в гамбурге и так получилось что мы делали дипломный спектакль и у нас был дипломный спектакль с радой вместе и мы сделали этот дипломный спектакль там было всего три человека он был про войну и совершенно случайно ради написала э, девушка ты ее знаешь лена шулькина mm -hmm. Mm -hmm. она написала с тем что вот я вижу вы учитесь на актеров а, а есть вам что показать потому что мы как раз здесь хотим э, привести какой-нибудь спектакль есть ли вам что показать и мы говорим да у нас есть небольшой спектакль который можно перевозить и выступать в разных местах она говорит да конечно привозите и мы так договорились и мы сыграли четыре э, спектакля здесь в гамбурге два в Бремени и в Берлине. Мы uh -huh. сыграли 4 спектакля. Сюда я приехал как турист. Мы погостили немножко у радиных родителей. И через какое-то время ради на родителей, ради мама говорит, а не хотите вот переехать, просто попробовать. Но ну, а так как рада она гражданка Латвии, uh -huh. она может жить где хочет в Евросоюзе. И поэтому... Мы так подумали, а почему нет, чем теря... чего мы теряем, и мы решили попробовать. Это. Я не скажу, что это была какая-то иммиграция. Мы, не... мы не эмигрировали, мы не. Ну, наверное, это сейчас такое слово модное сейчас есть экспаты, да просто решили поехать и пожить где-то ну, в я как, месте. я как понимаю, вы были уже здесь и просто решили остаться еще. Нет-нет-нет, да? мы вернулись, вернулись в Беларусь, я спектакль. дальше работал, конечно. Mm -hmm. там, там было на самом деле все сложно, мы еще в Гомеле, наверное, жили. Это мы заканчивали училище, mm -hmm. э, академию, mm -hmm. и жили в Гомеле. По, вот здесь погастролировали, повыступали, посмотрели. Ну знаешь, когда ты приезжаешь туда на два дня, тебе кажется, здесь все такое необычное, классное, mm -hmm. суперское ты еще не знаешь не сталкивался ни с чем и поэтому а потом мы уже из минска в минске на самом деле было тяжеловато и как сказать тяжеловато было совмещать много много всех театров антреприз здесь съемки здесь аниматор здесь еще что-то плюс ребенок подрастал мы решили попробовать и я нисколько не жалею а вот этой попытки. Первое, что произошло, когда вы приехали, такая не знаю, первая, первые шаги какие-то, какие вы делали, то есть там квартиру получить, оформиться что-то, не знаю, помощь государственную или сразу работу нашли. Получить квартиру там сначала, это только мечтание. Мы искали, что-то делали. А, Где-то там договорились, я снял помещение, вел театральную студию, потом она благополучно закрылась ну, во время короны. Uh -huh. Где-то шоу-молих пузырей я привез из Беларуси. Я знал, куда я еду, и знал, что будет не очень легко, uh -huh. и я прям с огромными сумками реквизита ехал сюда в несколько заходов, что-то приезжал, привозил, ростовые куклы привозил. Мне кажется, наверное, мы просто везучие, нам как-то все попадало само. Я, я не знаю, как в моей жизни это все устроено, но когда-то мы искали квартиру, как-то случайно она к нам сама приплыла здесь, в этом районе, он только построился. Нам сказали, а вот сходите, посмотрите, а мы сходили, посмотрели, а нам, пожалуйста, нате. Вообще, в целом, мне очень нравится вот эта человечность и доброжелательность. Очень много светлых людей встречаешь на улице, много кто тебе рад, кто тебе там э, улыбается, да, такая хотя бы, хоть и фальшивая, да, такая улыбка, но все равно... Дежурная, она, да? Да, дежурная, но mm -hmm. она есть. А у нас больше люди такие мрачные ходят такие смурные больше ну и нельзя так сравнивать я очень люблю беларусь и очень хочу в беларусь и нельзя сказать что я сюда там переехал жить я вот не могу такого сказать то есть я пока живу здесь это правда а вот где жить не знаю ну и мне не с чем сравнивать по сути я бы там беларусь россия украина у меня есть вид на жительство которое я получил тоже там была история с этим как я его получал, это сейчас, наверное, еще сложнее все, но mm -hmm. я приходил ночью занимать очередь, чтобы отстоять, чтобы oh, туда попасть, да, да, да, да. Mm -hmm. а у Слендер Beherde это отдельные все траблы, но mm -hmm. все получилось, все получилось, я, я не знаю, как это получилось. То есть, вы, получается, я, ну, я как понимаю, сразу вписались да, в жизнь, Сразу в тусовку попали, в творческую, и сразу начались какие-то проекты, да? Да вот в том-то и дело, что мы, никуда мы не вписались. Я думаю, что творческую тусовку мы начали делать вокруг себя. Сами, да? Да, мы У -у -у. занимались такими вещами, которыми здесь, в Германии, ну просто нельзя заниматься. То есть я скачал торрент, я э скачал фильм... Это я помню, кстати, это это история. Да, я скачал фильм на торрент очень хороший фильм три билборда я потом его показал их очень хорошо что-то не пришло людей а потом мне пришел штраф за этот торрент и ну то есть такими вещами занимались не понимая что здесь такого делать нельзя такого не было что нам там предлагали какие-то проекты нет все все искали как все организовалась да сами молодцы активные а вот я, насколько знаю, вот шоу мыльных пузырей. Это твоя такая фишка. И где-то видел даже на видео, очень прикольно смотрится. Потом, помимо шоу мыльных пузырей, еще и спектакли для детей ты делаешь. Да, да. С участием самих же детей. Или... Иногда с участием детей. но... Mm. То есть Гриша получается не только актер, он еще и режиссер. Он ведет театральную студию. Веду. Вот. Я веду театральную студию, мне кажется, это очень важно. И... Для нас это с радой ну, никогда не приносило такого большого дохода. А, мы никогда от этого так сильно не зарабатывали. Но мне кажется, это важным для того, чтобы и себя поддерживать как-то в тонусе, для mm -hmm. того, чтобы заниматься тренингом, заниматься с детьми. Плюс а, мне кажется, это важным для детей. То есть мне хотелось отдать свою дочку а, в какую-то... А, актерскую студию но мы ничего не находили а то что находили ну, ну просто или далеко ехать или mm -hmm. не устраивает mm -hmm. и поэтому решили сами вести решили сами создать опять-таки видишь тоже сами решили все сделать и сейчас вот тоже ведем студию детскую театральную и хотим сделать какой-то спектакль. Дочка тоже в театре участвует? Да, да дочка. Она, у нее не было такого большого премьерного опыта uh -huh. э, с нами, со взрослыми пока играть. Они скорее делают свои. Э, мы делаем там свои детские штуки. Но она участвовала в одном э, спектакле у нас. У нее был один выход, да. И она тоже участвует у нас в спектакле. Мы с ней занимаемся в студии. Никаких там поблажек, что она моя дочка, наша дочка у нас нет. У тебя же сейчас в спектакле у есть. Да. Нас... Паша, да, ты да, говоришь? Да, да Паша. И Паша, он из Киева, профессиональный актер. Да, да? да он из Киева, профессиональный актер. Так mm -hmm. получилось, что он смог выехать из Киева. Э, и он приехал сюда тоже. Это совершенно случайность, почему он добрался до Гамбурга. И вообще, абсолютная случайность, как он нашел меня. То есть, он кому-то mm -hmm. в Фейсбуке написал, кто-то ему дал мой номер. И он позвонил мне, и мы с ним встретились. И начали с ним прорабатывать, что мы могли бы. И я ему сразу предложил какой-то дело давай мы что-нибудь сделаем чтобы и заработать и в работе мне кажется это единственный способ вот как ты говоришь отключиться до да, отключиться да, от... немножко угу. переключиться и тот же та же самая помощь помогать людям Конечно. это скорее для себя до да, чтобы ты себя как-то смог с пользой когда да, с пользой кому-то да. подарить тебе самому uh -huh. от этого легче uh -huh. и если ты еще кому-то делаешь легче и если это от этого одни плюсы почему нет и поэтому uh -huh. да и вот паша это профессиональный актер театра и кино он играл в театре в Тюзе, в кино снимался и он вынужден уехать был и я очень счастлив что мы его встретили и uh -huh. я думаю что он с нами будет надолго и, uh -huh. если не вернется хотя и говорит что очень хочет в киеве Вернуться и Сколько он здесь будет, столько мы будем с ним работать, столько мы будем друг друга поддерживать. А какие вообще подработки были? Тяжелые, легкие, прикольные? Легких не, прикольные. не было. Легких не было. Ну вот был один случай с шоумом пузырей, но это такая подработка. Нет, такие подработки типа стройка, Во -во, не знаю, нет, там, уборка. Из этого легких никаких не было. Я убирался максимум... самая легкое это я убирался в номерах в гостинице. И это было такое легкое. Хотя это не самая легкая работа, я скажу но тоже интересно можно книжки послушать ты там что-то пылесосишь наводишь порядок здесь там цветочки mm -hmm. полил здесь прослушал одну книгу вторую схватился чего еще было кухни носил поднимал испускал разбирал на складах работал вагоны разгружал контейнеры В основном на стронг силу прокачивать стройка да. нет вот кстати стройка меня здесь минула здесь минула да я в беларуси стройку узнал что это такое переезды переезды, переезды да, кухни вот это все вот было. такая жизнь в Германии по-разному бывает по-разному здесь так не намазано медом хотя если ты наверно специалист и едешь уже сюда на все готовенько ну, да. если тебя приглашают то так надо приятно приехать но у меня не так было. Тут мало у кого так. Это да. Ну что, Гриш, спасибо тебе большое за интервью. Лёх, дорогой. спасибо, я желаю удачи каналу.